Здравствуйте, я Евгения. Я считаю, что бизнес – это моя стихия, что мои идеи оригинальны, что мои креативные решения должны приносить мне стабильный доход. У меня была готовность начать, но я не знала, с чего, собственно, начать. С этим мне помог разобраться сервис «Супер Мегашок». С ним я начала свой бизнес с простого магазина по технологии SLS, даже не имея собственного товара. Свой партнерский магазин – я создала буквально за пару минут. Здесь не требуется никаких технических знаний. Здесь просто нужно копировать и вставлять. Я не только реализовала свою идею, но и с помощью супер-мегашоп я стала получать от нее доход уже через неделю. Удачи вам!